муниципальных образований Санкт-Петербурга. Документ 17.35, внесён муниципальным советом Финляндский округ. Пожалуйста, Александра Владимировна Кирпичникова, заместитель главы внутригородского муниципального образования Муниципального округа Финляндский округ. Добрый день, уважаемый Вячеслав Серафимович. Вячеслав Серафимович, Уважаемые депутаты Законодательного собрания, Муниципальный совет Финляндского округа подготовил законодательную инициативу, которую мы сегодня выносим на ваше рассмотрение. Это касается статьи 59 Закона Санкт-Петербурга о выборах депутатов Муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Проект подготовлен в четком соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 года номер 67 фз об основной гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и касается двух основных моментов. То есть мы в новой редакции предлагаем изложить два пункта статьи 59, номер 4 и номер 5. Первое это касается участия муниципального совета, в назначении дополнительных выборов, потому что по действующему закону это может сделать только избирательная комиссия муниципального образования. Но здесь, в общем-то, так сказать, логично, да, что если муниципальный совет назначает основные выборы, то почему он не может назначить дополнительные? А если избирательная комиссия, скажем, у нас, так сказать, не в полномочном, неправомочном составе, то есть мы предлагаем муниципальный совет сделать а, также а, субъектом назначения орган, который назначает а, дополнительные выборы, и на подстраховку избирательной комиссии муниципального образования. И второе основное изменение касается пункта 5 статьи 59 вышеуказанного закона. А, мы а, вносим а, иные основания, по которым проводятся дополнительные выборы депутатов муниципальных советов в многомандатных избирательных округах. Если совет остается в правомочном составе, законопроект поддержан Комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. И э, дано положительное заключение юридического управления. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо, Они, Александр, прошу, Александр Владимировна. Пожалуйста. Вам тут два вопроса. Пожалуйста, Ковалев, ваш вопрос. Пожалуйста, скажите, как вы, здесь, как вы трактуете требования федерального закона? Федеральный закон пункте 9 статьи 71 говорит о том, что дополнительные выборы проводятся, если в округе замещено менее двух третей дополнительных депутатских мандатов. Это императивная норма. Точка дальше стоит. А дальше сказано, что законом может быть предусмотрены иные основания для проведения выборов. Так вы что, считаете, что то, что императивно предписано федеральным законом, закон так сконструирован, что читаешь первую строчку, а во второй строчке написано, что можно нарушать так сказать, требования первой строчки? Вы так трактуете этот закон? Или все таки как дополнительную меру, дополнительные основания, иные основания как дополнительные? Спасибо за вопрос, Алексей Анатольевич. Конечно, мы не предлагаем грубо нарушать федеральный закон. Статья 71 предла предлагает пункт 9. То, что вы процитировали, предлагает иные основания. То есть предусмотрены иные основания для проведения в многомандатном избирательном округе дополнительных выборах депутатов взамен выбывшего. Мы предлагаем другие основания. То есть, если меньше половины на Совет остается в составе, дополнительный выбор можно не проводить. Это есть иные основания. Законом Снять Первую часть этого пункта. Можно. Ну, если иные основания, предполагает... Закон разрешает вычитать. Ну, ясно. Mm -hmm. Пожалуйста, Михаил Иванович, Ваш вопрос. Ну, мой вопрос тоже к формулировке иные основания. А что это за иные основания? Иные основания, если Совет остается в правомочном составе. Ну, какие вот иные, иные основания? основания. Если, э, вот, вот, Совет остался в правомочном составе, да? То есть, кворум есть для принятия решений. Но не нужно нам две трети, менее двух трети, мы говорим, мы другую, другое основание даем, менее половины. Если замещено депутатских мандатов, тогда выборы проводятся в многомандатном избирательном округе. Я прошу прощения, а формулировка в законе какая будет? В законе формулировка будет такова, которая у нас сейчас прописана. То есть если в многомандатном избирательном уходе замещены менее двух трети мандатов, но более половины, и Совет остается в правомочном составе, то выборы не проводятся. А если замещено менее половины депутатских мандатов, и Совет то, то есть остался все равно в правомочном составе, выборы проводятся дополнительно. Назначаются дополнительные выборы. Спасибо. Пожалуйста, Ковалев записал. Александр Владимирович, спасибо вам за глубокие и четкие ответы. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы все понимаем, зачем нужен этот документ. Этот проект нужен для того, чтобы не допустить дополнительных выборов по многим муниципальным образованиям, где представители одной партии чувствуют себя не очень уверенно. И мы понимаем, почему это появилось так сказать, со стороны и вот такой вот оригинальной трактовки федерального закона. Кстати, я боюсь это сказать, но я, может быть, даже понимаю, почему юридическое, наше юридическое управление не обратило внимания на весьма двусмысленную трактовку федерального закона данным субъектом законодательной инициативы. Я считаю, что невозможно, недопустимо трактовать федеральный закон в том смысле, что в случае, если... Законом Санкт-Петербурга, скажем, будут установлены некий другой перечень оснований, нежели то, что прописано непосредственно в федеральном законе, то федеральный закон исполнять не нужно. Так не строится норма федерального закона. Четко и ясно сказано, что дополнительные выборы назначаются в случае, если, оказывается, не замещено более двух третей депутатских мандатов. В одном многомандатном округе. Это императивная норма, ее нарушать вообще нельзя. Иные основания в данном случае могут трактоваться только как дополнительные основания. Например, так сказать, а если в результате так сказать, этого совет становится неправомочным? Если в результате, там, предположим, две трети замещено, но Совет стал неправомощным. Предположим, так можно трактовать это. То есть дополнительные основания законом Санкт-Петербурга могут быть установлены, но то, что прописано в федеральном законе, не должно быть нарушено. Теперь еще один аспект. Вот если по одномандатному округу, скажем, 20 депутатов выбраны, или там 10 депутатов выбраны все по одномандатным округам. Если один депутат выбывает, то в обязательном порядке проводятся, из 10, да, в обязательном порядке проводятся дополнительные выборы. А из случаев многомандатных округов что вы предлагаете? Если половина депутатов, например, из 10-мандатного округа, скажем, 4 депутата отсутствуют, а 6 присутствуют, то никаких дополнительных выборов не проводится. Где же здесь равенство избирательных прав граждан? Где же здесь соблюдение соответствующего баланса интересов этих граждан и интересов этих депутатов? Получается, в случае проведения выборов по многомандатным округам люди будут ущемлены в своих правах. По сравнению с теми, кто находится в муниципальных округах, где все в по одномандатным округам избираются, где за, после лишения полномочий каждого депутата должны пройти муниципальные выборы. Спасибо. Давайте, Михаил. Да, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что для данной темы... Базовым законом является закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, ну и дальше вы знаете продолжение. В соответствии с этим законом мы можем давать только дополнительные гарантии, мы не можем сужать те гарантии, которые установлены федеральным законом. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Иванович. Уважаемые коллеги, ставим на голосование. Для принятия за основу проект закона Санкт-Петербурга, внесение изменений статьи 59 закона Санкт-Петербурга о выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований. Документ 1735. Кто за то, чтобы принять за основу, прошу голосовать. Идет голосование. За 3-4 воздержался 0 против 12 колеи. Мы приняли за основу. Оксана Владимировна, срок на подачу поправок какой? Вечер пятница, колеи.